Рыбалка начинается с лопаты. Немножко выпало свежего снежку. Юра счастлив. У него будет чем смазать склизы. Технику выгнали. Сейчас поедем, сейчас помчимся. Сейчас начнется Лунки Сделаны, столик поставлен Сейчас будем обживаться В смысле Поставать удочки И поймать, маленькую навашку отпустил, и так постоянно что-то качать похоже под нами селедка. только что подо мной пробежала стайка, и я, опа-опа, смотри-ка, смотри-ка, опять где-то рядом, оп, кого-то опять тащу, корюшку поймал, первая корюшка такая, не знаю, надо линейку брать. Зато за паху огурцом. Я остался один Ребята уехали искать клевое место Я решил никуда не перемещаться Встаю здесь вот. Рядом тут веселая компания Толпой-то они на уху уже наварили Водичка потихоньку убывает, но рыбы не прибавляется. Такие вот дела. Да. Звонил Володя. Еще какое-то время Вода убывает Рыба не прибывает Передавай привет <Religion anda> Повтори, не слышно было Андрюхе и привет <.ğa> <phrase> Косте привет. <achen> привет Да, привет Да, вот Приехали А мои друзья куда-то уехали не звонил с праздником угу. днем рыбака ну подводника О, хуй, у тебя там отрез. Ты, ты отпугиваешь просто все погода совсем стала никакая на улице дождь пошел ну. Ничего. Хотел повторяться. Рыба есть, но клевать не хочет Не сезон. Какая-то поклевка не понятная, да? Что ему надо? Да, хорошо было В дом уже так уж и много воды не хочет как я подождите смотрите оп-е мелкий покосник дурилка картонная Хотел быть 22-м. надо побольше, чтобы был. А, зато запаховку опять огурцом свежим. Так, вот так вот. Вс. Рыбалки сегодня как таковой Ну как Была рыбалка Не было клево. Пускай выйдет Термосок Чуть горячий чай Всем добра. За мной приехало такси, и я поехал домой.